Всем привет, меня зовут Ваня, и сегодня мы с вами научимся добавлять пакеты в проект FlutterFlow. На самом деле проект FlutterFlow ничем не отличается от обычного Flutter проекта, поэтому процесс добавления пакета будет точно такой же. В сегодняшнем видео я буду использовать Android Studio. Если вы используете, например, VS Code, то процесс добавления будет точно такой же, за исключением одной маленькой детали, о которой я скажу позже. Так, давайте приступим. Как вы видите, я уже перешел на сайт pub.dev. Это официальное хранилище всех пакетов для разработки приложений на Flutter или на чистом стандарте. В сегодняшнем видео уроке я буду использовать пакет Animated Text Kit. Давайте его найдем. Вот у нас в первой списке пакет, который содержит коллекцию крутых и красивых анимаций текста. Хорошо, давайте. Мы видим описание, причем не просто описание, а подробную инструкцию о установке, использовании, какие-то примеры. Тут разработчики прям постарались, потому что обычно есть вот просто краткое описание и какие-то примеры установки мы, мы бы искали в соответствующих вкладках. Ну Давайте я все-таки для наглядности перейду во вкладку установки и... Покажу, как же это все-таки делается. Здесь у нас есть строка с названием пакета и его версии, которые мы должны будем поместить в файл pubspec.eml. Причем не просто поместить его, а поместить его под определенный заголовок. Что вообще такое файл pubspec.eml? По сути, это файл, в котором хранятся списки всех зависимостей, необходимых для работы приложения. Также там хранятся адреса папок с видео, картинками, звуками и другими ассетами. И там хранятся такие данные, как название приложения, версия, ну и другие данные. Давайте скопируем уже все-таки наше название пакета с версией и перейдем в проект. Перешли в проект и теперь нам надо найти файл pubspec.eml. Он всегда будет находиться в корневом каталоге проекта. Переходим. Здесь мы видим различные заголовки: название, описание, куда опубликовать, версия ну, то, о чем я говорил. Нас конкретно интересует вкладка зависимости. Сюда мы и вставляем то, что скопировали. И обратите внимание на то, что здесь должно быть ровно два пробела от заголовка зависимости, иначе пакет просто не будет добавлен. Сохраняем наш файл и вернемся к маленькой детали, о которой я говорил в начале видео. В S код когда мы сохраняем файл pubspec.eml, команда получения пакета в get выполняется автоматически. В Android Studio нам нужно нажать соответствующую кнопку. Все, мы видим, что процесс завершился с кодом 0. Это значит, что все прошло успешно. И теперь мы можем использовать этот пакет. У меня уже есть запущенное приложение. Давайте его откроем. И в качестве примера я хочу заменить название видов спорта на какой-нибудь анимированный текст. Посмотрим, что мне может предложить наш пакет ну, давайте попробуем этот кусочек вот мы видим Animated text kit копируем и переходим обратно в наше приложение еще раз посмотрим на наш экран то есть у нас тут есть сгенерированные строки и в них надо найти текст. То есть название видов спорта. Начинаем идти вниз по иерархии. У нас есть single child scroll view. Который является оберткой для колонок и строк. Чтобы им, их можно было прокручивать. У нас есть отступы. Так Вот у нас строка. И вот мы видим как раз таки текст названия и текст видов спорта. Это мы комментируем и вставляем то, что мы скопировали. Возникает ошибка. Возникает она потому, что мы не сделали заключительное действие. Для наглядности обратно перейдем во вкладку «Установки». Для того, чтобы использовать пакет в коде DARTA, мы должны сделать импорт. Копируем. Вставляем. Так, ошибка пропала, но осталась еще одна. Не хватает запятой. Пожалуйста. Так, все, ошибок больше нет. Нажали сохранить и у нас произошла мягкая перезагрузка. Работает. На этом все. Я надеюсь, что этот видео урок вам помог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. От вашей активности будет зависеть, буду ли я вообще выпускать видео или нет. И я вам настоятельно рекомендую изучить хотя бы основы Flutter, для того, чтобы вам было проще со всем этим работать, потому что без знаний программирования такие вещи делать все-таки затруднительно. Все, всем спасибо, всем пока.